Нихуя ты поклажан, блядь! Не почувствовал Ему пизда, не знаешь! Идут да! Только писюный посел! Вача, вача, вача! Опять блять, еба, бля! И! Золот пиздец какая, бля! Apaga a